Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами занимаемся морфологическим разбором имени существительного. Давайте посмотрим на предложение. «Свежий лаконизм жизни открылся мне, перешел через дорогу, взял за руку и повел по тротуару». Нам встретилось предложение с однородными сказуемыми, между которыми ставится запятая. А предложение это... Мы взяли из текста Бориса Пастернака, нашего известного русского поэта: Свежий лаконизм жизни открылся мне, перешел через дорогу, взял за руку и повел по тротуару. Давайте обратим внимание на непонятное для некоторых слово лаконизм. Что значит лаконизм жизни открылся мне? Подлежащим в этом предложении будет не слово жизни, оно стоит в косвенном падеже. А слово «лаконизм», «лаконизм жизни», словосочетание, неделимое словосочетание, поскольку это метафора, и будет здесь подлежащим. А разбирать мы будем слово «лаконизм», поэтому нам нужно узнать, что оно значит. Итак, давайте посмотрим, что такое лаконизм. Лаконизм – краткость, четкость – это первое значение. И второе значение – переносное. Отсутствие лишних деталей, простота. Синоним к слову лаконичность – лапидарность. Или лаконизм, по-другому мы можем сказать лапидарность. Лаконизм жизни – это простота жизни, четкость, отсутствие лишнего. Вот этот лаконизм жизни вдруг заставил поэта почувствовать какую-то новую реальность, как будто сама жизнь его перевела через дорогу и повела по тротуару. Давайте теперь разберем слово «лаконизм». Мы уже знаем, что оно значит. Итак, лаконизм – это имя существительное. Мы можем задать к этому слову вопрос от глагола. И наоборот. Открылся что? Лаконизм. Лаконизм что сделал? Открылся. Второе. Начальная форма. Начальная форма этого существительного будет такой же – лаконизм. Это слово имеет постоянные морфологические признаки. Как и у практически любого существительного, мы можем определить, Собственно, оно или нарицательное. В данном случае слово «лаконизм» – нарицательное. Это неодушевленное существительное, поскольку вопрос «что». В постоянные признаки войдет также число, единственное число. Вообще, это считается непостоянным признаком существительного, но для существительного лаконизма это единственное число-постоянный признак, потому что это слово не может использоваться в другом числе. Во множном числе мы такое слово не используем. Слово мужского рода второго склонения. Перейдем к непостоянным признакам. Здесь мы укажем только именительный падеж. и Последняя, пятая, синтаксическая роль. Открылся что? Лаконизм. Лаконизм что сделал? Открылся. Лаконизм – это подлежащее. Таким образом, мы рассмотрели все основные морфологические признаки существительного лаконизма и указали их в нашем разборе. На этом мы заканчиваем разбор. И до новых встреч!